Коротко. Документы мне давай. Ты для меня никто не звать тебя никак. Нагадишь, потом убежишь. Я знаю вашу подненькую натуру. Бегайте, трусливо, прячетесь. Чего я с трусил-то побежал? Даже здесь, Матюшенко. И второе там, как это, извините, я их не убегаю, я не прячусь. Буду документы, буду платить. Не буду документов, не буду платить. Давай разбираться. Вот. И все что-то ущуки надувают, блядь. Они же, они же денег хотят, денег хотят нагло. Ты пытаешься с ними договор заключить, они уклоняются. Этот инструмент должен подчиняться тебе. А имитировать, как у тебя там заднюю часть возделения там свое. Не ну, надо мне здесь. На меня чем больше дают, тем больше сопротивляюсь. Я тебе расскажу, как должно быть. Они-то себя ведут сейчас как бандиты. Деньги получать они тут как тут. Касса, главное, работает, а все остальное не работает. Непонятно кто, непонятно что. Бардак. Ну, они там забегали, и менты забегали, и все забегали. А основой является решение общего собрания собственников. И ты вправе. платить всего по одному рублю. Мы с тобой не признаем это. Мы как раз вопросы задаем. Как мы правоотношения сложиться? От слова ложь. Ну да. Нету. Вот когда будет, тогда приходите. Закон так требует. Я говорю, вот паспорт будет, приходите. Но ну, что вы выпился, смотришь на меня норму закона, где написано, что я должен платить любому. Кого ты представляешь, кто тебя сюда послал? Они от меня бегают, убегают и прячутся. Если у тебя все нормально, что ты убегаешь? А у тебя будет доказательства, я говорю, я за... извините, я это не убегаю, я не прячусь, я добропорядочный гражданин, давай у меня документы, будете действовать. У тебя позиция-то такая, буду документы, буду платить, не буду документов, не буду платить. Uh -huh. Все? Ты, свой, ты от своей позиции не уходишь, она правовая позиция. Я обязан действовать на основании документов, имеющих юридическую силу. Вот этот вчера Матюшенко давай решать, никто не оспорил э, решение общего собрания. Они а ничтожные решения общего собрания. Они не имеют юридической силы. Они почему их и не, не направляют, потому что они знают, что это документ фальсифицирован. Они почему его и прячут? Они думают со своей тупой э, колокольней. Шесть месяцев прошло, вы же не оспорили это. Позволь. О каком ты документе говоришь? Об этом? Я сейчас таких тебе документов тоже на, нафигачу. Решил помнить, что ли? А выглядишь дурак-дураком. Не оспорил. Вот иди оспаривай. Умник нашелся, оспорил. Добро, добро, ясно. Буду действовать. Самое главное, ты подал заявление, зарегистрировал, что да, была попытка, опять, противоправная, без предоставления документов, самоуправство, попытка самоуправства, самоуправно уничтожить общее имущество. Объясняешь свои действия. Давай подумаем. Здесь я так думаю, что надо вокруг этой конечно, так силки здесь расставить. Почему? Потому что документов у них нет они сейчас пытаются все э, на грани фола действует ну, на нахрапом на храпам ну я предполагаю в следующий раз они с, это, с частной охраной придут а, пусть приходят с частной охраной а частная охрана какого как, с какой целью туда придет она что а это частная охрана а, с так э, это частная охрана Заключила договор, по вашему дому. Ты защищаешь свое собственное имущество, а их частная охрана для чего существует. Э откуда прошла информация, что с частной охраной придут? Ну, я так думаю. Либо с полицией придут. Ну, с полицией пусть приходят. А полиция пусть фиксирует все эти действия. Самое главное, документы пусть носят, подтверждающие полномочия. Прямо так, самое главное, полномочия, откуда проистекают, кто дал распоряжение, полномочия лица, которое дало распоряжение произвести отключение, сейчас таких документов нет. Uh -huh. Но а у них слабое место, именно первое, не удостоверяет личность, обрати внимание, пытаются подсунуть. Какие-то удостоверения личности, хотя должны предоставлять паспорт. Единственный документ, который удостоверяет личность, он на территории страны, это паспорт. Удостоверение, ну, хорошо, если есть удостоверение, тогда доверенности давайте. В любом случае, паспорт должен быть указан. Доверенности-то есть у этих лиц, которые приходят? Отключение производит Доверенности на осуществление действий у них есть? Не показывали? Нет, ну... У них должна быть паспорт, доверенность на осуществление действий от имени юридического лица. Кто там у них этот плоско... Туп... Это директор. Русин. Вот он пусть и подписывает документ. А mm -hmm. у тебя 312 статья. Пункт 2. Все четко написано. Не исполнять до представления документов удостоверенных нотариально. А договора нет. Давай откроем эту, посмотрим статью еще раз. Разберем. Да, Думаю, я открыл. А, они будут говорить про гражданский кодекс, подождите минутку. Если гражданский кодекс, документы должны быть. Потому что они же говорят про гражданский кодекс, это гражданские правоотношения, менты-то приезжают. Правильно? Угу. Ну, отлично. Если вы ссылаетесь на гражданский кодекс, представитель кредитора действует. На основании полномочий, содержащихся в документе, который совершен в простой письменной форме. Так, значит, давайте двигаемся. 312. -я. Открываем 312. статью, читаем. Пункт 2. Представитель кредитора, в данном случае Матюшенко и вся вот эта остальная свора, которая с ним приходит, действует на основании полномочий, содержащихся в документе, который совершен в простой письменной форме. Тебе предоставлен такой документ? простой письменной форме. Нет. Значит, действия вот этих лиц, которые пришли, полномочия этих лиц документально не подтверждается. Твоя позиция, запоминай, э, при общении с полицией, извините, они пришли совершать действия. У них должен быть. Они ведь не являются кредитором. Вот Матюшенко является кредитором. Проверьте полномочия этого Матюшенко он предоставит удостоверение. Минутку. Удостоверение о чем говорит? Первое. Должностное лицо обязано проверить фамилию, имя, отчество. Да? удостовериться в личности того лица, которое пришло совершать какие-либо действия. Часть вторая, статья 161. Документ, удостоверяющий личность. И внести эту, эти сведения в протокол. Мы с тобой помнишь? А, мы с тобой... 160 какая? 166-я рука, э, уголовки, я тут ее вот читал, УПК. Давай смотрим 166 статью по уголовке. Так, не пыхтеть, не пыхтеть. Да нормально все, нормально. Я знаю, что нормально, я про это же. На, Спотокон, меня, чем, на, на меня чем больше дают тем больше сопротивляюсь Смотри, фамилия, имя и отчество каждого лица, участвующего в следственном действии, его адрес и другие данные его личности. Пункт 3. Тут скажут, это не протокол следственного действия. Это протокол происшествия по аналогии. Фамилия, имя, отчество каждого лица, участвующего в этом событии. У тебя есть паспорт, ты представляешь. Эти все сведения должны быть внесены в протокол. Причем смотри, фамилия, имя и отчество полностью каждого лица. Матюшенко. Кто там вот этот рыженький Дмитрий? Дмитрий -то парень, как вот. Шуневич Дмитрий Викторович. Да, Дмитрий Викторович Шуневич. Все данные внести после этого. Документы описываются процессуальные действия в том в порядке, в каком они производились. В данном случае проверка полномочий. Это же действие, угу. Антон. Конечно. Ты заявляешь, извините, давайте. Убедимся в полномочиях. Вот мои полномочия собственника пресекают. Вот мой паспорт. Ознакомьтесь. Фамилия, у меня, имя, отчество. Можете удостовериться в том, что этот паспорт удостоверяет мою личность. Отлично. Теперь полномочия свидетельства о государственной регистрации права. Я собственник этого имущества. Я-то собственник. Теперь давайте у этих мальчишек проверим полномочия которые пришли матюшенко у вас какой документ подтверждающий полномочия прошу внести это в протокол какие документы то кстати а тебе документы этот прислали вот который последний раз копии выдавали тебе происшествие где он нет Можешь конечно ничего не выдали вот этот мальчик который приходил он бумажку составил и с ней ушел конечно угу. Так, мне напомнил напоминалочку. Сейчас направим копию тебе документа. Почему не выдали это? А я требовал. Ну, давай пусть разбираться будем, почему они не выдают копию. Тебе нужен документ. Тебе, то есть тебе, тебя лишают возможности защищать свои права. Ты же должен опираться на документ на составленный, а тебя лишают такой возможности. Почему? Уголовное дело не возбуждено. Документ это должен быть у тебя. Вот смотри, по аналогии, то есть пришел полицейский, он ведет себя точно так же, как бандит, что ли, вот как эти Матюшенко и вся его там банда, которая там вокруг них присоседилась. Подожди, подожди, ты про какого мальчика спрашиваешь? Про какую ситуацию? Он в погонах, он тебе составил протокол. Протокол составлял... А, мальчик в погонах? Да. А, так, при отключении приходил полицейский, он составил, взял эти, разъяснения составили бумагу, я их сфоткал, составил протокол происшествия согласно УПК. Вот протокол происшествия, ты его сфотографировал? Конечно. Давай мне срочно на почту. Добро. Мы по нему как раз при... пойдем разбираться, будем разбираться. А, а, а вот когда позавчера, когда они приходили, у них ничего не получилось, убежали, приходил Опять вот этот участковый, Стыдюк, который это показал в лицо, вот, он взял объяснение уже с Константина, с моего соратника. Я там вообще не участвовал. Ну, он сказал, Константин как свидетель выступал. Но он нет, он как заявитель, он, он же звонил в полицию. А, он звонил, звонил угу. в полицию, он как заявитель. Тогда У. ты выступаешь как свидетель? А он меня вообще он не, не опрашивал даже. А почему? А почему тогда Константин не, не, не, как не не потребовал внести в протокол э, данные свидетеля. Ну-ка, давай мне документ, который он там составил, я, раз, я разберем его, понимаешь, Антон, я так понимаю, что мы должны разобрать эти документы, и ты должен быть подготовлен по э, значит, документально, что нужно вносить, как нужно вносить, куда нужно вносить, каким образом э, ты у тебя должен быть документ уже заранее подготовлен к по этим ситуациям. Я так думаю, что это очень, э, очень хорошая работа на, на этом. Мы разберем и людям всем покажем, каким образом действовать при, э, значит, при взаимодействии с, с органами. Ну, в данном случае пусть этот полицейский пришел. На, на стадии совершения вот, э, фиксации совершенного действия мы должны тоже действовать достаточно активно, чтобы потом ссылаться на этот документ. Давай высылание его, будем разбираться. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвующим в следственном действии. Ты там находился. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащий внесению протокол замечания. А его дополнение, уточнение. Он совершил эти действия или нет? Мальчик этот. Все внесенные замечания о дополнении, уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц. Вот. 166 -й. 166 статья, достаточно четко все расписано. Какие реквизиты должны быть внесены в тот или иной документ. Антон, готовиться надо, давай будем готовиться к атаке на этих... На Матюшенко и все остальные... Чего замолчал, запыхтел? Почему замолчал? Я это готовлю файлы к отправке. М -м -м, так молча надо что-то говорить и делать, одно-то другому не помеха, или что Какие бумаги оформляет наш лучший друг? Вот, который последний, последний приходил, и будем готовиться. Более того, вопросы, которые возникают, еще раз это, Антон, повторяю, вопросы, которые возникают по отношению к кому бы то ни было, они достаточно просты. Документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномочия, так, и документ, подтверждающий направление на совершение тех или иных действий. В письменной форме. А статья 312, вот она перед нами, должны вправе не исполнять обязательства данному представителю до получения подтверждения его полномочий от представляемого, то есть непосредственно от Русина, в частности до предъявления представителем доверенности удостоверенной нотариально. За исключением случаев, указанных в законе, либо случаев, когда письменного полномочия было предоставлено кредитором непосредственно должнику. Кредитором является Русин, непосредственно должнику. Или когда полномочия представителя кредитора содержатся в договоре между кредитором и должником. То есть между Русином и тобой. Все четко написано. Кредитором кто выступает? Русин. Правильно? Угу. Отлично. Договор между кредит между Русиным и тобой есть? Нету. Нету. Если его нету, то, значит, соответственно, сведения о представителях кредитора ты не знаешь? Ничего ведь, правильно? Угу. О, отлично. Давайте мне документ. Либо документ, либо пусть Русин непосредственно сюда приезжает. Вот у нас 312-я. Кредитором Русин непосредственно наладорожнику, да, письменного полномочия представляет тебе. Письменного полномочия, видишь, предоставлено кредитора непосредственно должнику, то есть тебе, все, о чем тут говорить. Представитель на полночь, в письменной простой письменной, ты вправе не исполнять обязательства данному представителю до получения подтверждения его полночьей, от представляемого, то есть от, Руси, от Русина, до предъявления представителя доверенности, удостоверения реально, вот это все. Вот она твоя статья, распиши ее и поставь за место кредитора, поставь Русин и свою фамилию, все. Скажи, давай документы. Ясно. Отправил тебе на почту. Сейчас я гляну, посмотри, что ты там не отправил. Опять что-нибудь не то отправил. Вижу фото. Давай разбираться. Вот. Объяснение. Место рождения, место жительства, место работы, должность хорошая. Паспорт другие. Видишь, тут все написано. Паспорт другие, права предусмотрены. Объяснение. Какие разъяснения. А это что, кто написал красным? Я написал. Зачем? Захотелось. Вот этого больше не делай. Почему? Этот документ, любые внесения, позже называется фальсификацией, доказательств. Ты же будешь опираться на этот документ, ты своей рукой уничтожил доказательства. А я не после внес, а сразу. Значит, при, в присутствии и на том документе тоже, который находится у. Или это в одном экземпляре сделано. Один экземпляр. Один экземпляр. Вот ну, тогда надо писать, кто внес разъяснение. Вот слова кто внес. Вот я читаю, я человек, который, ну вот я читаю документ. Кто-то внес собственноручно красной, опасное разъяснение. Я же не знаю, кто это внес. Внесенные изменения в документ, они должны быть удостоверены тем лицом, которое вносило эти доста. Права предусмотрены, не разъяснены также в административную задачу заведомо ложных показаний. Не разъяснены. Ну, есть вопрос. А, значит, раз права не разъясняются, значит, с этим человеком-то разговаривать. Мондрыченко, лейтенант полиции, а что, не знает, что ли, каким образом осуществляется, обеспечится права по существу, поясняюсь следующее. Это он писал то Да. Угу. Мои слова записаны верно. За место подписи ты написал буквы. То есть ты опровергаешь опровергаешь вот эту информацию, которая... Я правильно понимаю? Что-то плохо тебя слышно. Ты опровергаешь ту информацию, которая изложена в этих разъяснениях. Объяснения. Нет, почему? Я пишу, что не, не разъяснили права. Все. Нет, вот ниже после объяснения красные буковки поставил. Подпись не поставил, не удостоверил. Ты фактически ты отказался от этих объяснений, правильно я понимаю? Нет. Как? Как? Ну объясни, как это да, как, как я должен понимать. Вот у тебя объяснение. По существу заданных мне вопросов поясняю следующее. Далее идут какие-то какой-то текст. С моих слов записано верно. Должна быть подпись, подтверждающая, что. Тобой записано верно и тобой прочитано. Подписи нет. Значит, своих слов запис... не... записано неверно и тобой не прочитано. И вся эта работа получается пустая. М? Или я как-то неправильно понимаю. Дом? Надо было писать фамилию обязательно. Нет, ну, так, ну читай. С моих слов записано верно. Если я согласен с этим текстом, который здесь написан, я его удостоверяю своей подписью. Что я прочитал, я тоже прочитал и подписал, я подтвердил, что я действительно прочитал и, скажем так, с моих слов записано верно. Если скажем, так написано неверно, я пишу, у меня просто было в практике, я объяснение давал одному полковнику, гаишнику, еще в 90-х годах, я его заставил пять раз переписывать объяснения, потому что он постоянно изменял. Он же потом взмолился, говорит, а Виктор Волны, что делать? Я говорю, вот как я говорю, так и записывайте в документ. Тогда я буду подписывать. Ну, говорите тогда, я говорю, так я вам рассказываю. Вот дословно пишите, что я говорю. Вот это и записывайте. Дословно написал. Вот сейчас я согласен. Взял, подписал. А сейчас, получается, ну, человек сделал. А ты не удостоверил свою подпись. Значит, вот это, все, что здесь написано, следует признать неверным. Ссылаться на этот документ уже с этого момента нельзя. Более того, права не разъяснены. Раз права не разъяснены, значит, весь документ а для чего тогда вызывал? Время потратил? Антон, я к чему? Да я я ясно, сейчас ясно, ясно. Я И мотаю, мотаю, осень. мотаю на ус, мотаю. Да. Мотаешь на ус, почему? Потому что надо, неоднократно говорю, ребят, разумно надо подходить. Разумно. Одно дело, документ, который, который фиксирует те данные, которые тебе нужны, другое дело, когда документ направлен против тебя. Вот здесь надо очень внимательно относиться. Ну ладно. Страшно, ничего не произошло, учимся. На ходу учимся. Это все объяснение, да? Угу. А это что такое? Это приложение к этому, да? Вот, листочек. Вот это обратная смотрю. сторона. Обратная сторона. Но на ней тоже подписи, я смотрю, нет. Тоже нет подписи, тоже не удостоверенно. Тоже поставил сам же под, под сомнение свои же собственные документы. Получается, впустую пустую работу. А вот здесь с моих слов записано верно, много прочитано, а подписи опять нет. Да, странный документ. Вот что, что? Протокол осмотра места происшествия. Тоже интересная вещь. Так, открыть с помощью... Вот, смотри. Осмотр места происшествия. Город Сургут, проспект Комсомольский 21-16. Место составления... Значит, девятнадцать а вечером были, да? Угу. Получил сообщение по факту. Отключения прибыл, вот в присутствии понятых не было понятых с участием Болгака Антона. Видишь, опять Шт, нету. Подписи нет. Электросчеток на четвертом. Чего? Угу. На четвертом этаже подъезда номер один. Дом 21 по... ну, вот опять, перед началом осмотра участвующим лицам разъяснили их права, ответственность, а также порядок производства, осмотра места происшествия. Но он, я так понял, что он ничего... А, по понят... участвующим лицам... Ну даже понятых не пригласил. Так, а... Подожди, так, а, а ты-то то ведь тоже участвовал, почему тебе это не разъяснили? Тоже написано, осмотра не понятым, а участвующим лицам. Ты же тоже участвовал в осмотре? Угу. Ну их права и обязанности. То есть, перед началом осмотра ответственность, также порядок производства Подпись-то Почему они здесь исключили? Здесь надо сразу заявлять возражение относительно действий лица, которое прибыло, вы говорите, а мне перед началом мне не разъяснены права, ответственность, также порядок производства осмотра места происшествия. Ты то должен знать, в каком, в каком порядке будет производиться осмотр места происшествия. Ну no, да. No. Отметочку себе делай. По этому поводу давай документики будем готовить, чтобы у тебя были процессуальные документы перед глазами. Ты их всегда вытащил, сказал, а мне почему не разъясняете? Ведь мы же не просто здесь так делаем. 164-я, 176 они на УПК, уголовно процессуальный кодекс ссылаются. Мы с тобой посмотрели 166 статью. Здесь, правда, на нее нет ссылки, Ну какая разница? Погода, нормальное освещение, осмотрим ну, ну, что тут, электрощиток расположен, значит, опять подпись понятого нет, опять подпись понятого. Почему понятых не пригласили? Не надо, что ли? Вот уже здесь нарушение, а раз нарушение, значит, как куда этот документ можно использовать? Пустая трата времени, документ уже не имеет юридической силы и не может быть положен в основу решения суда. Вот они так тебе и делают вот это. Показывают, как нельзя. Что за дурь? Я смотрю, дурь-дурь. И все, и все что-то у щеки надувают, блин. Хорошо, давай, Антон, я предлагаю сейчас это остановиться по этому документу. Я посижу, почитаю. Давай будем сразу готовить тексты процессуальных документов. Я так думаю, что эти не успокоятся. Mm -mm. Ну? Они же, они же денег хотят не хотят нагло, вместо того, чтобы... Все скажи, все просто. Документы должны быть. Документы представлены, договор должен быть с тобой заключен. Ты пытаешься с ними договор заключить, они уклоняются от заключения договора. Я правильно понимаю? угу Вот здесь-то есть роспись, правильно? Подпись? Здесь нет подписи. Ну как, вон написано Булгаков. Вот здесь, да. А, ты про себя. Ну, Булгаков, да. Это и есть. А здесь-то, я и про, про другое право mm -hmm. вот это. Мондряченко-то. С чего мы взяли, что это Мондряченко? Пусть пишет Мондряченко в В своей рукой. А это называется не подпись, это надпись. По этой надписи невозможно определить лицо. Они специально разрывают вот эти данные с левой стороны, с правой стороны. Решили поумничать. Ясно, Документ, Ясно. я, я это как... намотал на УЗ, это учту растерялся в тот момент антон ничего страшного mm -hmm. очень важно ты получил сейчас информацию мы по этой информации с тобой отработаем лишь настоящий протокол составные части статьи 166 167 мы с тобой читали mm -hmm. поэтому надо очень хорошо готовиться. они еще не один раз придут Мне, нам важно чтобы у тебя перед глазами были, были записи да? Готовые процессуальные документы. И ты знал, что, что необходимо делать. Ты управлял процессом. Ты управлял вот этим инструментом. Мандриченко или кто-то там другой приедет. Это лица, которые... Это инструмент. Инструмент, с помощью которого ты решаешь свои правовые задачи. Этот инструмент должен подчиняться тебе. Нормам права, ты скажи. Согласно нормам права, вы должны здесь это отворять. Почему вы этого не делаете? обжаловать это действие тоже можно будет. Я, но если ты об этом не говорил, как ты будешь обжаловать? Скажи, извините, я тебе говорю об этом, ты не выполняешь. Что у вас шо такое? Что за колхозное отношение? Вот это. Почему ты делаешь вот эти закорючки рисуешь? Видишь, я написал Булгаков. Я ведь не нарисовал тут закорючку какую-то. Вот и ты тоже так же пиши, господин Мандрыченко. А имитировать, как у тебя там заднюю часть возделения там свое. Не надо мне здесь. Ну, все, отлично. Значит, давай с этими документами, Антон, поразбираемся. Сообщение о совершенном преступлении. Ну, давай, здесь тоже все пора не переделывать. Вот смотри, не из видео тебе стало известно. Ну, это шаблон для видео. всех я взял, чтобы каждый мог отправить. Минутку. А, чтобы каждый мог отправить? Да. Ну, мне, я я же это... В... Это твое заявление. Я же не просто пишу сообщение о совершенном преступлении, я еще потом размещаю во всех чатах, там социальных сетях, прошу поддержать и чтобы все отправились копом массово. Минутку, минутку, отлично. Тогда пиши а, такого-то примера в цветовой на Что подтверждается видео под названием тогда-то, тогда-то секунды со стакой-то по стакую секунду. Если мы видео укладываем, мы должны указывать лица, откуда, что там юрист консуль, почему юрист, юрист без буквы Т юрисконсульт ну ты не знаешь э, юрисконсульт предположительно ведущий юрисконсульт предположительно Матюшенко а то вон же вот выше тут... написано слово предположительно это были да Матюшенко Григорий — опять же предположительно ведущий юрисконсульт предположительно директор ты же не знаешь что нет документов uh -huh. предположительно соседка Тиша Евгения ты не знаешь соседка она не соседка крено знает кто она такая из глиния, хочется, ты не знаешь. То, что она была без маски, там, в маске, без маски, это да, уже отдельно, там, обстоятельства. Неустановленное не лицо в синие спецодъезде Электрик, не электрик, неизвестно. Отключили, не отключили, ты тоже не можешь сказать. Ты можешь сказать только о том, что производили какие-то манипуляции, после которых у тебя просто пропало напряжение. Ты не можешь говорить, что не отключили электричество. Что они там что-то делали. У тебя же нет документов, подтверждающих, что они отключили электричество? У меня, у меня есть видео, подтверждающее, что они провода оттуда выдирали. Еще раз. Они проводили какие-то манипуляции uh -huh. с электрооборудованием, после которого у тебя исчезло, например, исчез свет в твоей квартире. Я про это говорю. Ты не можешь сказать. Отключили. Может, они там совершенно не отключением занимались. Uh -huh. Манипуляции какие-то они проводили. Правильно? Uh -huh. Об этом мы можем, мы можем только говорить, что они, да, они совершали какие-то действия. После этого у меня пропало электричество. Кто не знает, что они там делали. Они тебе не сообщили. Одно дело, они тебе пришли, вот я по, по порядку, да, приходят. Я, Богданов Фиктор Владимирович, вот мой паспорт, вот документ, значит удостоверяющий мои полномочия, копию, пожалуйста, Антон Николаевич, возьмите себе, Можете проверить паспорт и сделать отметку на копии документа, да? Вот распоряжение на проведение определенных действий. У тебя же нет таких документов. Я тебе рассказываю, как должно быть. Угу. Если ты являешься равноправным участником правоотношений, и Русин заботиться о том, чтобы исполнять правоотношения, они-то себя ведут сейчас как бандиты, у них нет документов, и ты вправе не исполнять их. По отношению к тебе, как к собственнику, было применено, было применено насилие, тебя не допускали к обеспечению защиты этих общего имущества. Ты-то собственник, а у них документов нет. Но вот когда пишем заявление, так скажите, я собственник. Поэтому в отношении общего имущества любой из собственников обязан действовать. Разумно и добросовестно защищать. А это вот в следующих абзацах написано? Ну, ну, давай сделаем это сообщение совершенно. То есть ты уже отправил его, да? Нет, я, именно по 23 числу не отправлял тебе вот как это. Хорошо. Давай я посижу, посижу, позанимаюсь. Мы более коротко изложим. Мы будем говорить о том, что происходило. Угу. Отсутствуют какие-либо документы. Надо начинать с документов, с доказательств. Доказательства надо собирать тщательно, последовательно. Не забывать, что доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы. Вот ну, я сегодня тебе показывал тот протокол. Это протокол, полученный с нарушением закона. Все, документ не имеет юридической силы, выбрасывай все. И фактически всё, вся работа в пустую уходит. Понятно о том, да? <звы> ну все, давай работать будем. Привет. Привет. Ну что, ДСВЖР полный, полнейший ступор, у них карантин, короче, поехал человек от меня туда по доверенности, заявление о належащем исполнении обязательства это вручить им. Они входящие не ставят, канцелярия не работает, что-то там компьютер сломался, короче, ну что ж всякую несли, все кабинеты закрыты, все лентами обмотано, ну короче, вообще жесть. Касса, главное, работает, а все остальное не работает. Ну, правильно, касса работает. Они прям там у себя в офисе устроили кассу, то есть принимают денежку, а корреспонденцию не принимают, то есть по почте засылаешь через почту России, они отказываются получать, вживую приходишь, они все закрыты на карантине и входящий не ставят, ну, в итоге удалось это, все таки входящий поставить. А что за карантин-то? Это объявлен этот карантин или не объявленный? Не знаю, ничего не поясняет, короче, ну, не я ездил, это человек от меня. да Канада надо тогда людям-то сказать, это карантин, они, значит, не работают, надо прекратить внесение оплаты, а обычно раз, то, смотрите, деньги получать они тут как тут, они, значит, касса у них работает. Угу. Проверь почту, я тебе отправил, вот в таком виде только удалось. То есть, она взяла оригинал, сняла с него копию. А, взяла оригинал, поставила на нем штемпель, сняла с этого оригинала со штемпелем копию и вот эту копию выдала. Без пометки, что копия верна, и, ну, в общем, не заверила копию. Да. Все под видео? Понятно. То есть, тоже непонятно кто, непонятно что. Бардак значит я просто расскажу историю у меня было значит знакомый бухгалтер пошел точно так же вот с этой погоню связался устроилась бухгалтером в управляющей организации они точно так же якобы закрылись но деньги получали только на это по, ну, вот с кассы от, от населения получали деньги это продолжалось порядка ну, где-то месяца полтора-два потом оказалось что оказывается та организация уже была расформирована они деньги просто так получали mm -hmm. Ну, естественно бухгалтер попала под подозрение что она при не знала этих вещей что ликвидированная организация она действовала да такими. ладно ну но как она устроилась она документы это не видела вот она исполняла обязанности к получала и потом уголовное дело два, два года ее телепали и она мы встречались, разговаривали, она говорит, я с этой снолатой. говорит, после, а, значит, ходят, мне улыбаются, все, а, типа, мы тебя защитим. Я сам ездил с ними, разговаривал с этими ребятками, говорю, давайте так вы вот, что это, моих друзей туда втягивайте в эти. Ну, они там забегали, и менты забегали, и все забегали. Все ходили, узнавали, кто я такой, почему я всюду нос свой свою. Слушай, мне тут подсказали идею через ГИС ЖКХ направить. Хорошее дело, давай направь через ГИЗ ЖКХ. Добро направлю. Направь через, значит, можешь направить через жилищную инспекцию. Скажи так и так. А вы же следите здесь за исполнением управляющей организацией лицензионных требований и условий. Я вот не могу к ним направиться и документы. Руководство 59 федеральным законом пусть передадут. Сейчас самое главное в этой ситуации, в которую попадаешь ты, другие участники площадки, разобраться с основами. А что является основой? Будет вопрос задан. А основой является решение общего собрания собственника, в котором указаны условия договора управления. Вот для, для любого из нас это является основой. Установление правоотношений. То есть, а, уточню, есть решение общее собрание, предположим, да, о выборе какой-то управляющей организации. Ладно, выбрали. Но если условия договора в этих решениях отсутствуют, значит, собственники на их общем собрании такие условия договора не установили, и ты вправе... Воспользовавшись ситуацией, вот как у меня воспользуюсь, платить всего по одному рублю. Если ты будешь платить по одному рублю, тебя никто не сможет обвинить в том, что ты платишь, не платишь. Я плачу по одному рублю. А почему по одному рублю? А потому что я таким образом защищаю свои законные интересы. Давайте мне решение общего собрания, в котором указаны условия для договора управления. А если они там не указаны, значит управляющая компания установила эти условия в одностороннем порядке. Они в одностороннем порядке установили. Я руководствуюсь принципами мира. Он тоже в одностороннем порядке, установил условия договора управления. Давайте мне решение по условиям договора управления, я буду вам платить столько, сколько решили собственники. Все. Вот. А все остальные вопросы, которые Антон у нас там, я там посмотрел, да, я список отслеживаю, ты же меня направляешь на почту, я вижу, угу. они пока терпят. Угу. Нам не нужно торопиться, вот суетиться не надо. Потому что, еще раз, как дом начинается с котлована и укладывание в него, в этот котлован, фундамента, так и мы. У нас сейчас пока мы даже мы даже не вынули котлован. У нас нет, куда фундамента? Фундамента нет. Зачем на чердак-то лезть? Это эти чердак построили. Вот, обрати внимание, если посмотришь, большинство, почему неграмотно грамотно себя ведут? Потому что они бегут сразу на чердак или там еще куда-то в подъезд бегут какого-то дома который в голове у них там построился придуманный дом а раз они не смотрят на, на, на отсутствие котлована для фундамента на отсутствие фундамента значит они таким образом уже признают наличие этого котлована и наличие фундамента мы-то с тобой не признаем это мы с тобой не признаем это. Мы как раз вопросы задаем. Обрати внимание, мы с тобой направляем заявление, от которого... Они же бегают, они же тебе тоже документы не предоставляют. Обрати внимание. Ты, ты к ним обратился. Дайте документы. Они тебе документы не дают. Они тебе дают копии документов, которые удостоверены ненадлежащим образом. То есть, то есть фактически они тебе не представляют доказательств документальных установлений Правоотношений ну правильно понимаю uh -huh. ну а если этих документов нет видишь а этот который вот бурлуцкий там у тебя сидит а он включил дурачка обрати внимание вот и все решения которые есть они сразу бегут а, сложились правоотношения как они сложились как могут правоотношения сложиться от слова ложь mm -hmm. ну да Совершенно верно, ты правильно говоришь. Слово, слово сложное там тоже ведь оно, оно тоже интересное. Сложью, с одной стороны, а с другой слагаемые Тут ведь, скажем так, а если речь идет о слагаемых, мы как раз про это и говорим. Слагаемые Протокол есть общего собрания, но должно быть еще к нему, к этому протоколу, слагаемое это решение. Собственников по вопросу установления условий договора управления. Управление. Где оно? Есть оно слагаемое? Нету? Вот когда будет, тогда приходите. Собственники приняли решение об установлении правоотношений с какой-то организацией. Отлично. Для того, чтобы установить правоотношения, надо сначала договора утвердить на общем собрании. Есть эти условия, а они должны быть указаны в решении. Это закон так требует. Не решили? Ну да что? Кто мешает-то управляющие компании определить условия договора управления с собственниками? Никто. Давай действуй. Будет действовать. Будете эти документы у меня на столе. Заплачу, не будет. Значит, как управляющая компания в одностороннем установила условия договора управления, так я устанавливаю, что не так, по-моему, все логично и правильно, нет? Логично, да. Ну, все, давай. По поводу незаконного отключения, вот, четыре дня назад, документы будем истребовать из Да, Так ты сейчас вправе, это потребует через полицию, в... полиция вправе потребовать эти документы, связанные с отключением. У тебя же у тебя предположительно имеются, значит, кто это сделал? Конечно, я написал сообщение о совершенном преступлении, оно зарегистрировано в МВД уже. Вот. В рамках вот этого заявления направляешь полиции, чтобы истребовали эти документы. Пусть истребуют. А все те, которые Они... мы с тобой обсуждали, да, там, паспорта. паспорт, э -э доверенность. Не, ну сейчас-то пусть хоть любые документы, ты, ты нет, они прописывают, ты знаешь об этом. Пусть они представляют, какие они документы. Ясно. Ты потом, потом будешь спрашивать, а это где, а это где, а это где. Кто осуществлял отключение, тот должен обеспечить чистоту совершения сделки. Не ты же, а ты зачем будешь ему рассказывать, какие документы надо изготовить? Они же все умные, они пытаются там, когда приходят, они там, как он, Матюшенко-то, щуки надувает, вопрос это а ты кто такой? А ты сам кто такой? Я-то собственник, а ты кто такой? Ну и что, что ты Матюшенко, ну и что, что ты там на какой-то якобы крутой машине ездишь? Такие крутые машины в реках потом находят. Так что давай, друг, пожалуйста, документы представляй. Я вообще прихожу, вот мой паспорт, пожалуйста, а вы свой паспорт. Я вот паспорт готов, давайте, если вы считаете меня равноправным участником сделки, вот там этот, Дима этот рыженький-то приходил. Ну, отлично, Дим, Дмитрий, вроде разумный человек. Давай так, я свой паспорт показываю, тоже свой паспорт показываю. Ты мой, с моим паспортом ознакомишься с данным, я с твоими. Ну, чтобы у нас с тобой равноправные были отношения. Потом я несу свидетельство о государственной регистрации права, а ты предоставишь мне документы, которые подтверждают твои полномочия на совершение каких-либо действий. Ну, вот у меня так было, мы тоже в такой же конфликтной ситуации были, когда управляющих компаний вышибали в одном доме. Мне там тоже такая толпа прибежала. Начинают что-то говорить, говорю, ребята, болтать не надо, давайте документы. Вот мой паспорт. У кого есть, есть паспорт? Стоят, смотрят. Я говорю, вот паспорт будет, приходите. Паспорт принесли, отлично. Говорю, паспорт, вот, ну я ознакомюсь, я сейчас лично знаю, вы ознакомились, видели, видели. Теперь мои полномочия, ну вот я представляю интересы собственника. Говорю, Фреда Фатихановна, вытащите, пожалуйста. Она вынесла, вот видите свидетельство, вот копия этого свидетельства. Ознакомились, ознакомились, ваши документы. Нет, Вот когда будут, тогда приходите. Договорились? Да, договорились. Быстро вымелись из дома. Быстро. Мало того, что помещение освободили, еще и побелили, покрасили его. У тебя-то сейчас вопрос, а отношения-то на чем основаны? Mm -hmm. У тебя отношения-то на чем основаны? У тебя этот главный вопрос, они же тебе не раскрыли его. Mm -hmm. Как ты можешь платить? Ну, предположим, в садоводстве э, можно здесь платить, потому что садоводство, вот оно, садоводство, и вот они здесь, э, кассир сидят, здесь сидят все вроде бы здесь. Ты знаешь их, а, ну то есть как бы твой участок находится в садоводстве, там все, тут понятно. А здесь-то непонятно, ведь коммерческая организация, правоотношения это непонятно есть, нету. Mm -hmm. Добро, а, то, так... тогда откладываем. А, Такое ведь нету сведения об ОГРН. Угу. Я тебе на почту отправил этот, э, э, ну первый страницу, как они зарегистрировали. Угу. Вот смотри, вчера мне прислала одна из участниц нашего движения, прислала а, значит, постановление о возбуждении исполнительного производства. Я говорю, ну хорошо, давай читать этот документ, давай стали разбираться, игрую. Ну вот видишь, говорю, управляющая компания есть название, да? А где основной государственный регистрационный номер, где ИНН? Я говорю, сегодня одна организация предъявит тебе, да, ты заплатишь. Uh -huh. А потом, где доказательства-то? Кому ты заплатил? Так я вот там, это, ну, какое-то имя, имя этой организации. А с такими именами очень много, один, а, это, с одинаковыми названиями ну, в да. российской с, с кавычками очень и без организаций. По ГРМ только можно определить. Ага. Вот и говорю, надо сейчас разбираться с этим, кому мы платим. Мы... А платить мы можем, опять же, только на основании решения общего собрания собственников. Там есть у УГРН выбранная организация? Так вот она совпадает. Да мне плевать, что она совпадает. У грн то где? Если я я, если так, я должен платить Виктору Богданову, да, предположим? Ну, предположим, Виктору Богданову должен заплатить деньги. А Викторов Богданову-то сколько? Сейчас в, в, в поиск идешь. Я же должен конкретному лицу заплатить? Идентифицировать это лицо? А как здесь идентифицировать его? Невозможно идентифицировать. Грян-то нет. Ну ты что, Бурлуцкого не слышал? Он же сказал в любом... Он сказал. Он-то он он -то сказал. Только единственное, что он по этому вопросу должен был вынести определение, uh -huh. в котором указать мотивы, по которым он пришел к своему выводу, о том, что ты обязан любому платить. Он же не вынес такое определение? Uh -uh. Антон. Нет. Но да кого-то как в следующий раз. Он, он только начинает говорить какую-то чушь, хорошо, уважаемый суд, вынесите по этому вопросу определение в порядке установленной статьей 225 ГПК РФ. Потом укажите мотивы, по которым вы пришли к своему выводу о том, что я должен платить любому. А также укажите норму законов, в которой указано, что я должен платить любому. Я посижу, почитаю, может быть я соглашусь с вами. А так-то погдуковать-то что? Uh -huh. 25-я статья еще четко написана. Вы сделали вывод, да я рядом да я готов исполнить. Норму закона мне назови. Ну что вылупился, смотришь на меня. Норму закона, где написано, что я должен платить любому. А вот мне, например, 312-я статья гражданского кодекса говорит, что я должен платить надлежащему лицу. Правильно? Uh -huh. Исполнение надлежащему лицу. А я хочу не установить надлежащее лицо. Я ведь этим вопросом озаботился, а каким-либо другим. Они от меня бегают, и убегают и прячутся. Ты же от них не бегаешь, не убегаешь, не прячешься. Ты спокойно выходишь и разговариваешь. Ты, я или? наоборот за ними хожу везде. Они что-то убегают и убегают. Да. Убегают я, я тоже смотрю. говорю, Взял и побежал. Чего ты побежал? Если у тебя все нормально, чего ты убегаешь? Ты пришел к тебе полицейский, ты даже его в этот, к себе в дом привосил, давай чаю попьем, посидим. У ну, меня вот это, когда разгул бандитизма было, а там девчонки ходили, торговали на рынке, ну подойдет этот бандос, типа вы мне должны платить. Он говорит, ну присаживайся, посидим, поговорим, кто ты такой, что ты такой, кто ты, кому ты представляешь, кто тебя сюда послал. Потом с этим, с хозяином встретимся, поговорим с ним. Должен ли я тебя платить или не должен? Ты же, так, не убегаешь, скажи. Если я должен платить, я заплачу, давай мне. Я должен знать, кому я плачу через кого. А то сегодня один у придет, придет, я ему должен буду заплатить. А потом другой придет. И выйти друг за дружкой здесь ходить. Хороводы водить вокруг меня, вокруг моих денег. Вроде бы все понятно. Добрый день. А что у тебя там, переписка с Матюшенко или отдельно обсудим? Ну, Такая переписка так просто прикалываюсь, сижу. Он, он решил мне тут поподковыривать, ну я как бы. А как он отыгрался. на тебя вышел-то? Ну, видимо, по твоим этим отсылкам вышел во Вконтакте. Сначала там какую-то чушь стал писать, я его заблокировал. Ну, засирать страничку стал я таких людей быстро сразу. В черный ящик, чтобы там не, не хрюкали. Он, давай мне в личку писать. Ну, написал в личку. Я думаю, позабавляюсь, посижу. Я ж люблю с общаться. Каждая для меня это развлечение. А то с утра до вечера документы смотришь, голова пухнет. А здесь хоть пообщаешься с попереписываешься. Ну, попереписывай, если я тебе потом переписку пришлю, посиди, почитаешь. <coughs> Добро. Этот э, Главный вопрос сейчас этот э, щиток сфотографировал, надписи есть. Через ГИС ЖКХ хочу отправить текст в любой свободной форме. Да, скажи. Специально для этих, для... Не, это, для как, прямо так и пиши. Специально для которая здесь... Э, пытается строить корчить из себя а на самом деле близко подпускать к общему имуществу нельзя вот там возьмешь ключ если придешь полномочия да если документы давай и вообще через, через документы мне давай вот коротко документы мне давай и вопросы будешь задавать потом сначала документы потом все остальное и с ними я разговариваю, ты для меня никто и звать тебя никак. Ч тут ходит, блин, щеки надувает. Я перед каждым, начинаю тебе вопросы задавать, а я не обязан перед каждым, перед каждой погоню, блин, отчитываться. Документы давай. Ты собственник? Вот будет там про общее имущество этот, Дима или кто его там, белый? Это не твое дело. С собственниками я сам разберусь, а ты иди по улице ходи. Ходишь по подъезду, вот и ходишь. А к моему имуществу свои поганые ручонки не тяни. Нагадишь, потом убежишь. Я знаю вашу подлинную натуру. Бегайте, трусливо прячьтесь. Они же бегают от тебя. Угу. Но человек с трусил-то побежал? Да здесь, Матюшенко. И второй там, как этот, д**ь тоже. Что не управляющая в управляющей компании. Я сижу, читаю, Протокола. У нас люди просто-напросто безграмотно себя ведут в суде. Я вот сегодня по, по кадрате его, Игорь, сижу, занимаюсь. Вот всякую херь начитались в инете, а по теме ничего не говорят.